Хорошо, дорогие друзья, давайте, Андрея, мы проводили в дорогу, вот, теперь я с вами, давайте я буду отвечать то, что я знаю, и давайте вначале я вам расскажу интересную историю, на самом деле, потому что она даст какое-то понимание, о чем идет речь. Есть очень много подходов, и я, как, ну, скажем, преподаватель и основатель компании Dell Tech Trading Academy, Uh, и это не компания чистого трейдинга, работы на бирже. Есть такое понятие, действительно, Андрей прав, это игрок, а есть понятие трейдера. Или работать на бирже. Я сейчас не буду говорить о бирже, я просто о том, как люди могут к этому относиться и какое понимание, как правильно вообще-то понимать, о чем идет речь. Uh, Когда-то такой известный, очень известный в Америке человек, его зовут, по-моему, он еще жив, но он достаточно пожилой человек. Его зовут Стив Нисон, и он принес в мир понятие свечек. Вот этих свечек, кто понимает, графики изображаются в разных вариантах. Но это где-то было в 70-х, по-моему, годах, или 80-х годах. Вот появились, вот график стал обозначаться свечками. И это самое популярное на сегодняшний день конфигурации и это визуально все видно но э, это был очень и очень серьезный охраняемый секрет теми самыми японцами. вот японцы молодцы они впереди планеты всей в технологии и так далее и так далее это мы знаем а, и вот э, стив нисон э, как-то случайно увидал какой-то вот он понял конечно поскольку он этим вещами занимался он понял что это график обозначает движение, ну, какого-то там, какой-то компании, я не помню, или это не имеет значения. Но очень необычный был показ вот этого графика. И он как-то это запечатлел, и он стал с этим разбираться. Короче говоря, ему никто не говорил, но он это дело открыл сам каким-то образом, не знаю. Он понял, о чем идет речь. И каково же было удивление, когда, а поскольку он был очень серьезным техническим аналитиком. И каково же было его удивление, когда, точнее японцев, когда он тоже в свое время забыл на столе график, когда американец, то есть не их человек, вот, а вдруг оперирует тем же самым понятием, у которого было очень и очень большой секрет. Ну его, так сказать, как обычно говорят, хотели закатать. Вот, но решили, ладно. Пускай живет, короче говоря. Поскольку он начал им показывать, как то есть он начал им показывать, японцам, которые это все открыли, как оно должно работать. И вот все, на этом история пока заканчивается, но дело в том, что когда он приехал в Соединенные Штаты, его назначили на очередную должность, он стал начальником, ну, будем так говорить, технического отдела очень известной брокерской компании, которая называется Goldman Sachs. Очень известная, самая большая в мире, считается, брокерская компания. Короче говоря, чтобы стать примерно на эту позицию, могу вам сказать, что я разговаривал с одним человеком, лично я его знаю. Было подано 19 тысяч заявлений, чтобы занять какой-то пост, ну, меньше, чем он занимал, вот этот Стив Нисон. 19 тысяч, можете себе представить, да? Ну, сумасшедшие, конечно, там, оклады и так далее. Короче говоря, их вызвал его и начальник экономического дела, вызвал хозяин и сказал, это дело было в понедельник, и сказал, в пятницу после обеда мне положить отчет, до обеда точнее, положить отчет о акциях компании, которые мы собираемся приобрести. Вот вам 10 компаний, и вы должны сделать анализ и доказать, какие надо нам купить, а какие надо не купить. Вот из двух сторон мы это все будем анализировать. Ну, э, Семнисон через полтора дня в среду он принес, положил отчет на стол, а тот э, экономический там начальник этого отдела, он принес в пятницу, как раз вот в то время, как было обозначено, и положил ему на стол. Э, ну, начальник взял, проанализировал, вызвал их после обеда и говорит, ребята, ваши абсолютно идентичные заключение по поводу тех компаний, которые мы хотим приобрести. То есть я получил подтверждение. То есть с одной стороны работать некорректно, понимаете как? Нелогично. У нас есть две оси, я это объясняю. 99,9% людей оперируют по вертикальной оси, это мы сейчас говорим уже о бирже, о графике, о техническом анализе. Повторяю, Технический анализ никто и нигде никого не обучает ни в каких колледжах, ни в каких, ни в каких школах. Это все каким-то образом в частном порядке, где-то, ну, кто-то кого-то обучает. Я сам этому учился, но, естественно, частным образом, уже 10 как обучаю, поэтому это вот именно так. Но что самое интересное, в графике вложены абсолютно все экономические новости, и все финансовые, и политические, и так далее. То есть правильное понимание графика дает возможность предвидеть, скажем, то, что может произойти. То есть смотрите, о чем идет речь. Вот мы получили какую-то информацию. Какая будет погода, к примеру, ну вот здесь написано зимой, да? Ну слишком это общее. Где зимой? Ну в течение каких месяцев? В каком районе, опять же, это же очень-очень и очень все ну непонятно, как бы, да? Ну, тут надо было бы как-то поконкретнее быть, логично, да, было бы для того, чтобы, ну, принимать в этом участие и знать точно как. Ну, скажем, холодно будет зимой. Ну, дальше что? Где будет холодно зимой? В Краснодарском крае, наверное, будет теплее, чем в Сибири, к примеру, да? Хотя там сейчас все будет меняться, короче, все будет наоборот, скоро. Поэтому, как нам практически в этом процессе можно было участвовать? Вот я практик, да? Я как бы вот как чукча, я не писатель, я читатель, да, я не теоретик, я практик. Я это делаю и обучаю, как можно в этом принимать участие. Ну вот смотрите, чисто условно. Вот мы знаем о том, что доллар полетит, точнее, Евро полетит вниз, правильно? Когда? 4 числа. Ну, понятно, что отпуска планируется заранее. Ну, к примеру, нам ехать в Европу, США, довольно-таки далеко, правильно? И мы должны, естественно, планировать это заранее. Но тем людям, которые живут, скажем, в России или там в СНГ, намного проще. Ну, силу на выходные я поехал, да, если есть виза, естественно. Так вот, куда? За покупками поехал, правильно? Я знаю, что люди едут за, за покупками, закупают, поскольку ну там у каждого свои, короче говоря, причины, почему и как. Так вот, друзья, если мы это знаем, так не езжайте, скажем, 3 числа туда. Пример, да? То есть это практически. То есть если я знаю, я подожду. Если я знаю, вот я еду, у меня половина бака в машине, верно? Но я знаю о том, что сейчас будет а, какая-то экономическая новость, и в графике это все отражается. И это, а, что это будет означать? Нефть полетит вниз, да, к Рудуэл, сырая нефть, которая сегодня за составляет, я сейчас покажу это все. Но я не буду заправляться, потому что я подожду до завтра, у меня еще полбака есть, верно? А ведь, казалось бы, проезжаю мимо, и цена вроде бы подходящая, но завтра ведь, я предполагаю, она будет меньше, поэтому разумно, скажем, обождать. Еще раз, есть много нюансов в этом плане. Я чисто логически пытаюсь рассуждать, как мы можем принимать участие во всем этом деле. Вот вопрос. А чего будет с долларом в России? Да ничего не будет с долларом в России. Потому что в России рубль есть, доллара в России нет. Условное скажем, соотношение между долларом и рублем. Но я уже много раз показывал. Я могу и сейчас показать, что происходит э, сейчас с рублем. И в графике это все отражено. Тут не надо предсказаний вообще никаких. Но желательно это иметь. И я вам сейчас скажу очень интересную вещь. 9, числа, 9 числа у нас будет в эфире очень известный человек, Острова тоже, кстати. А, зовут ее, я уже получил согласие, поэтому могу озвучить. Я об этом вчера говорил. А, зовут ее, эта женщина, Светлана Драган. Ну, наверное, многие вы больше знаете, чем я, все-таки, уже много лет проживаю. Но, тем не менее, даже я это знаю. Более того, я уже общался. Более того, это предметно. Более того, я знаю время минутам и я сейчас это все проверяю и это просто невероятная вещь то есть давайте я вам сейчас покажу на экране эм, так. я не знаю на каком формате это будет ну допустим здесь эм, сейчас появится график так. я думаю что он появится будем надеяться Сейчас, пока я дождусь его на втором мониторе, этот график. Так, есть. Вот сейчас появился график. Ну вот смотрите. Это один из, скажем, инструментов, который я пользуюсь для того, чтобы показать, потому что, смотрите, какая штука. Дело в том, что, повторюсь еще раз, рубль. Рубль такой валюте в мире нету, к сожалению. Есть валюта во всем мире известная, это доллар. Индекс доллара состоит из шести валют, куда, до, куда рубль не, не входит, короче говоря. Поэтому, если мы анализируем график, я его показывал много раз, этот график. И сегодня это, на сегодняшний момент он составляет 50, 1 доллар, 50 рублей 92 копейки. 59 рублей 92 копейки это данные конкретные реальные не те которые дает сбербанк не те которые обменники там дают где эти графики брать я потом отвечу дело не в том где их брать их надо анализировать их надо строить эти графики просто график смотреть на этот график это можно смотреть на него и ничего не понимать в этом графике для этого я сказать, этим занимаюсь столько лет но я обучаю кто, тех, кто хочет обучиться, практически. Так вот, смотрите, еще раз, повторюсь для тех, кто первый раз это слышит. До того момента, конкретно говорю, пока не вы, друзья, не увидите о том, что один доллар составляет 55 рублей и 40 копеек, до того момента даже не надеетесь о том, что крэш, не крэш, рубль пойдет укрепляться, это все, он будет туда-сюда, туда-сюда. Вот только один момент. То есть, по моим прогнозам, рубль будет не, не укрепляться. Доллар будет укрепляться. Но смотрите, какая вещь. Доллар летел вниз. Сейчас я вам покажу про доллара. Вот смотрите. Ну, на этом графике, наверное, могу тоже показать. Сейчас посмотрим. Ну вот смотрите, да, по-моему, это этот график вот о чем идет речь вот этот доллар так? вот видите когда он начал свое падение он начал свое падение в январе месяце вспомните тот график который только что был у вас на экране то есть все летит вниз доллары летит вниз евро летит вверх британский фунт летит вверх могу это показать и доказать и только рубль не идет вниз то есть не укрепляется короче говоря рубль не укрепляется по отношению. Почему? А потому что тут нет никакой корреляции абсолютно. Шесть валют, мировых валют, влияет на индекс доллара. Поэтому задавать такой вопрос, простите, некорректно. Вопрос надо задавать по-другому. Что будет с рублем? Если вы хотите на сегодняшний момент зарабатывать на том, что вы скидываете рубли и покупаете доллары, такой вариант может быть. Это да. Если вы хотите на сегодняшний момент зарабатывать на этом или ехать, скажем, в Европу и покупать там какие-то товары, не знаю, кто чего, то есть прогноз, причем очень и очень серьезный прогноз по этому поводу. Сейчас я озвучивать его даже не буду, потому что на это у нас будет 9 числа в среду передача со Светланой Драган, которая конкретно, ну, так сказать, этим занималась, но действительно она с точки зрения астрологии. Показывает. И здесь очень и очень правильное и разумное соотношение двух человек. Знаете, Вселенная работает, нету какой-то главной планеты. Верно? Она это все планеты равноценны. Нету главнее это главнее, то и так далее. Каждый выполняет свою функцию. Поэтому, скажем так, с моей точки зрения, повторяю, вот здесь находится горизонтальная ось. И вот мне надо сказать, как трейдеру, где будет разворот. Вот если я смог благодаря астрологу, неважно, там, или ясновидящему, определить, что здесь будет разворот, то тогда мое подтверждение, особенно если речь идет о каком-то техническом уровне, тогда тем более будет правильнее. С этим понятно. Теперь давайте я вам покажу, вы можете задавать вопросы, а я вам покажу другой график это, это мои графики рабочие графики да? и вот я вам показываю дневной график доллара который повторяю состоит из э, шести э, мировых валют вот видите свечка вот эта красненькая свечка не знаю там конечно мелко но просто у меня очень большой монитор Uh, вот эта свечка была 8 декабря. 8 декабря. 4 uh, августа. Вот свечка примерно этих размеров чуть меньше. Вот до этого времени не было этого. Посмотрите, когда, с какого момента вот это все шло. Видите, евро, когда она начала идти вверх, оно начало идти вверх. 28, 3 января 2017 года. Оно начало идти вверх. 3 января. Вопрос, скажем так, на засыпку, да? Куда будет идти э, евро дальше? Вот. Друзья, я сейчас нарисовал э, значит, график, пользуясь тем техническим анализам, которые я изучаю в течение многих лет и которых я обучаю, скажем, моих студентов. А, значит, на этом графике я вам, ну, наверное, с 80% вероятностью могу сказать, что мы идем не вниз, а мы идем вверх. Значит, здесь конкретная цифра 1 доллар, ну, переведете в евро, переведете в рубли, это же легко перевести. Будет составлять 1,21. когда мы полетели в четверг, это было 1.19 там с чем-то. Сейчас я более покажу в ну, более мелком, скажем так, масштабе. Вот смотрите, 240 минут, так, четырехчасовой график того же евро. Я показываю индекс евро. Я показываю а, фьючерсы. Ну, неважно, как это все называется. Вот видите, как оно полетело. Так? Значит, вот смотрите, вот смотрите, 240 минут, поэтому в этом масштабе трудно сказать. Это было 200 вот это был падение, так? это было падение, когда вышел экономический репорт. Смотрите, как интересная какая вещь. Значит, я об этом знал, я лично, как практик, я об этом знал. Вы в Питере купили за 61,4. Ну. То, что нужно было, это понятно. А почему 61? А потому что, естественно, э, на комиссионных зарабатывают те, кто вам продает эти доллары. Вы не сможете купить эти доллары, то есть эти, руб... э, эти рубли так, да, вот, или доллары за эту сумму. Почему? Потому что вот только если вы будете на бирже как трейдер участвовать, вот тогда вы сможете. А так нет. К сожалению, никто этого не может. Иначе по-другому мы не найдем. Ну, кроме того, если мы накопим это. Вот смотрите. Я знаю о том, что оно полетит да, вниз. Ну, на мелких графиках я могу показать о том, что здесь был предел, и это уже было понятно, почему мы полетим вниз. Я даже могу сказать вам о том, что э, куда дальше это пойдет. Как трейдер могу вам сказать. Но, конечно, мне было бы очень э, приятно... И мне было бы очень, так сказать, материально хорошо, если бы мне это подтвердил астролог. Да? Еще раз, это работа, и тяжелая работа. Как шахматист и серьезный в свое время, я расцениваю это как шахматная партия, как комбинация. Я должен быть впереди своего партнера. Вот и все. Сегодня очень сложно это очень тяжелый, ну, не знаю, бизнес, не бизнес. Это очень тяжелая работа, поскольку здесь очень много факторов. Но, как любой работе, это надо учиться, если мы хотим приобретать специальность. Ну, вот, смотрите, как трейдер, как трейдер да, без объяснений каких-то там чего, я вам могу сказать вот что. Не идет он вниз, друзья. Даже на этом масштабе, Вероятность вот этого события значительно выше, чем мы пойдем вниз. Правда, правда, вот эта стрелочка, которая сюда показывает, не будет считаться, если мы пролетим ниже этой нижней точки. Еще раз, как мы можем в этом принимать участие? Вот видите, это мой реальный аккаунт. Это мой реальный аккаунт. То есть это реальные деньги, и это реальное принятие моих решений. Вот это то, что было сделано. Я, вы не видите, возможно, этого. Но я вам могу сказать, это было утро цифру, вы не видите. Но что вы можете видеть? Вы можете видеть вот эту цифру, она мелкая очень. Но... Могу вам сказать, что к 7 часам утра моего времени, а биржа глаз, еще только через полтора часа, у меня на аккаунте было плюс 296 долларов 50 центов. Вот, к 7 утра. О чем идет речь? Я практически использую эту информацию. Кто как к этому будет относиться, ну, это дело, так сказать, наше. И это не значит, что всем надо в это дело вовлекаться. Я просто показываю, как можно практически этим пользоваться. Вот, смотрите, показываю другой график. Ну, вот эта точка была у меня предсказана или спрогнозирована, что мы сюда придем. То есть я уже знал, что мы придем в эту точку. И здесь я беру профит на падение. Что делаю дальше я? Я предполагаю, имея в виду, то, что мы идем все-таки вверх, на других промежутках времени я покупаю. То есть в противовес абсолютно все. То есть Андрей Бухарин правильно сказал, абсолютно. И я как практический трейдер это знаю абсолютно точно, что это все манипуляции. Нас хотят втянуть в эту авантюру, особенно еще к тому же у нас и затмение. И какие-то, скажем, неадекватные принятия решений. Эмоциональные всплески. Особенно у женщин. Кстати, хочу отвлечься. Женщин, соотношение женщин и мужчин на бирже, на стокмаркете, Когда я начинал, много лет назад. И тогда было один примерно к 20-25. знаете, сколько сейчас соотношение? Ну, один к 150 по неофициальной статистике. Но что самое интересное. Они все, абсолютно все, очень и очень успешны. По одной элементарно простой причине. Как правило, у женщин есть интуиция. не Например, простите мужикам. Ну, есть, конечно, исключение. Вот, это первое. Второе, они по натуре своей все-таки не гэмблеры, Они все-таки осторожные люди. И если они это дело освоят, у меня было несколько человек, они очень неплохо... В этом всем ориентируются и это все делают. Значит, так вот очень интересный момент, который мы со Светланой будем освещать, когда мы встретимся в среду. И этого очень мало кто знает. Это все зависит от того, какой тип, ну, персонал эти, точнее, кто вы по характеру первое, второе, профессиональное качество ваше как трейдера, если вы понимаете. Ходите ли вы на работу, потому что люди, которые ходят на работу, они не могут, как сегодня я в 10 часов утра, скажем, или в 7, ну, в 7 утра я еще могу. Допустим, но если я иду на работу, понятно, что мне надо собираться, и я не могу в этом мероприятии участвовать. Да? А точно так же эти люди не могут участвовать. Значит, Как тогда им практически получают от этого какие-то бенефиты? Тогда они делают вот что. Я вам сейчас еще раз покажу мой реальный аккаунт. Вот смотрите, у меня есть позиция. Ну, цифры вы, возможно, не увидите. То есть здесь написано вот что. Вот этот индекс, это индекс доллара. Вот эта цена, за которую я его покупал. Так. И здесь еще нету профита. То есть у меня один контракт куплен по цене 93.32. Так, смотрите, сейчас я вам покажу. Ну, это там, где я делаю в Твиттере, там только одни трейдеры. Значит, и вот у нас движение доллара. У нас здесь движение доллара. Вот видите вот эту вот картиночку. Так. И цена 93.37, прямо сейчас, в настоящий момент. 93.37. Так. То есть это, а я купил 93.33, то есть я ставлю на повышение доллара. Что это означает? Это означает, что евро идет вниз. Если евро идет вниз, фунт идет вниз, и еще там какие-то валюты пойдут вниз, доллар пойдет вверх. То есть здесь я в полной, скажем так, корреляции с Андреем Бухариным который как раз-таки об этом и говорит, а доллар будет укрепляться. Как он будет укрепляться? Пока он никуда не укрепляется вообще. На самом деле, поскольку у меня здесь показано с 4 числа, видите, доллар пошел вверх и стоит на месте. Ну, я просто, так сказать, ориентируюсь в графиках, и я понимаю, что есть какие-то вещи, которые э, без всякого технического анализа уже показывают, что куда будет идти. Но временно... Друзья, временно, возвращаясь к тому графику, то есть если я сейчас его, скажем, ликвидирую этот контракт, то я заработаю там очередные там какие-то там деньги, и у меня уже будет там больше, чем 300 долларов. Но смотрите, видите, вот это падение продолжалось, здесь написано 15 минут. Падение на самом деле продолжалось конкретно. Вот смотрите. Не здесь это было падение, нет, это был предыдущий день. Падение было здесь, видите, 7.30, я показываю мое время, когда был экономическая новость. Оно ушло вниз, вниз, вниз, но здесь был какой-то очень маленький подъем. Но не это, то, что показал Андрей, у меня конкретное, реальное это время, я просто еще по этому времени нахожусь, я это точно знаю. Но главное падение, то есть вначале было падение здесь, Немножко задержка, а потом падение продолжится. И дошло до этой точки. Значит, сколько все это продолжалось? 9 часов 30 минут моего времени. В 7.30 начался, была экономическая новость. Всего 2 часа продолжалось это падение. Смотрите, 2 часа оно продолжалось, но это было в пятницу. И вот до конца пятницы, с 9.30, до конца дня, по нашему времени, это 8... сколько? 6... Четыре часа дня, оно шло вот так вот куда-то сюда. Вот в это время, в три часа ночи, друзья, у меня есть анализ по времени, который мне дал астролог, о том, что сейчас не надо ожидать какой-то подъем евро. Временно, да. То есть, конечно же. Но вы понимаете, базируясь на предыдущем графике, и базируясь на элементарных вещах, для меня, конечно, элементарных, кто разбирается, они знают. Это, друзья, универсальный закон, вселенский закон, это астрология, это, самое. это линии Фибоначчи. Наверное, все знают, что такое золотое сечение. Наверное, все знают, что это вообще такое. Да? Ну, еще раз, вообще это как, скажем понимать информацию, пользоваться информацией, ну, и будем говорить, прямым текстом зарабатывать деньги, но легальным путем, повторяю, без просто надо быть умнее. Можно зарабатывать деньги с шахматистом, верно ведь? Они могут обыграть и играть на деньги и зарабатывать. Просто один, ну, как бы, не сказать, что умнее, но лучше разбирается в шахматах, чем другой. Вот и все. Мы сейчас не будем на эту тему говорить, что это такое, как, что и почему. Но я повторяю, что а, мой, прогноз, мой прогноз говорит вот о чем. Сейчас еще одну вещь я сделаю. А, вот. То есть отсюда я точно знаю, что мы дойдем сюда. Видите, вот в этой точке мы дошли. То есть у меня проведена эта линия вот. у меня проведена эта линия вот в этой линии еще раз я технический аналитик я знаю что здесь я беру мой профиль я знаю что мы придем к этой точке заранее знаю потому что этот уровень определяется вселенскими законами мы дошли сюда пошли вниз но мы этот уровень пробили друзья и теперь, как только мы будем выше вот этой точки, так как я вам пытался объяснить по поводу рубля, то у меня вероятность того, что евро пойдет вот к этой точке, очень и очень высока. То есть вот она идет сюда, евро. Здесь у меня зона, которая называется линией по-русски сопротивления или резистанс по-английски. И как только мы превысим вот эту линию, тогда у нас таргет будет вот к этой линии. И вот здесь я буду выходить. А то, что мы придем сюда, ну, сомнений у меня этом очень и очень мало. То есть мы сюда придем. Кто это может рассказать? Астролог может? Нет, не может. Это может рассказать трейдер, аналитик, которые этим занимаются. Но всегда есть вариа вариация, вариант ошибки без сомнения. Поэтому для этой цели... Вот это и есть горизонтальная ось. И если я в определенное время, которое мне будет дано, к примеру, ясновидящим, к примеру, вот мне говорят о том, что во вторник в 12 часов дня будет разворот евро вниз. И вот в 12 часов дня мы приходим к этому уровню. Но расскажите мне. Это мой уровень без астрологов, который я очень хорошо разбираюсь. А если мне еще астролог дополнительно скажет, шансы мои и как 80% они увеличиваются ну, намного. То есть я здесь просто увеличиваю размер моих контрактов и зарабатываю в 2, в 3 и так далее. Это не значит, что я кого-то пытаюсь чем-то убедить или куда-то втянуть. Нет, просто есть информация, о которой мы не знаем. Как и любая информация в астрологии, которой надо умело пользоваться, только и всего. Если мы сейчас... Посмотрим, вот Андрей, там был по поводу нефти, рубль и нефть. Ну, еще раз, я не знаю, почему привязан нефть, и, возможно, в России и привязано. Но с моей точки зрения, это ну, профанация. А, значит Вот смотрите, какая штука. А, вот видите, тот же самый вариант, только это было не 4 числа. То есть 4 числа было вот что, 4 числа, то есть в пятницу. Когда вышла эта самая экономическая новость, то нефть полетела, видите как? Ну, ребята, она полетела значительно ведь раньше. Она полетела первого числа нефть. Значит, по моим прогнозам теперь, да, по моим прогнозам, нефть будет конкретно, рассказываю, и на этом можно очень и очень много, если захотеть, конечно, и понимать. Повторяю, это не гембл, Повторяю, это не казино, это очень серьезные вещи. То есть, по моим прогнозам, как только мы опустимся ниже вот этого низа, который был первого числа, а тут сейчас скажу сколько, 48 долларов 33 цента за одну, за один баррел, это сырая нефть, курдовый называется, так, то тогда наш таргет, наша цель будет вот здесь. А если мы пролетим и сюда, то тогда она будет вообще вот здесь, и вот здесь будет, ну, наверное, скорее всего разворот вверх. Поэтому видите, я могу прогнозировать это значительно лучше, но я должен видеть подтверждение, потому что здесь, вот в этой зоне, вот в этой зоне, по техническому анализу находится зона суппорта или зона поддержки. Поэтому мы сюда пришли. Ведь эта линия появилась вот здесь, после этой линии. Ее не было здесь. Но почему-то, посмотрите, почему-то мы сюда при падении пришли и пошли вверх. Почему-то мы остановились на этой линии. То есть я вперед могу прогнозировать, зная вот эту линию, я могу вперед прогнозировать, куда мы придем. И где мне надо покупать, где мне надо продавать. Это всего лишь информация, которой можно пользоваться. Так и с недвижимостью, друзья. А, недвижимость, а, если мы знаем о том, что недвижимость растет. У нас есть такая возможность. Покупайте недвижимость. Но она не до луны будет расти. Она будет расти на какой-то период времени. Если вы имеете профит от этого. Ну скажем, там 10-15-20%. ну Продайте, получите этот профит. И ждите следующего момента. Люди, которые хотят... Вот я сейчас сам себе как бы с одной стороны противоречу. Я прогнозирую подъем евро. С другой стороны, у меня написано о том, что у меня доллар куплен. То есть евро должно идти вниз. Почему? А потому что есть люди, которые ходят на работу. У них нет времени за этим следить. Им до лампочки все эти там, падения, подъемы и так далее. Они знают четко о том, что в течение, вот как сказал Андрей Бухарин, к примеру просто, до 17 там, числа августа месяца доллар будет идти вверх. Вполне вероятно, он может идти вверх. Поэтому он будет идти вверх, но я, тем не менее, на этих падениях буду брать каждый раз, на каждом ну, желательно, на каждом, конечно, я на этих вещах буду брать себе профит. Э, и это, поверьте, работа тяжелая, да, но она, слушайте, она очень много чего может дать, если к 7 утра я, так сказать, себе недельную норму выполнил, правильно, ну, теоретически, и я могу за эту неделю делать то, что я хочу. Так что то же самое, как бы теоретически может пользоваться любой человек. Давайте мы посмотрим, я сегодня. По золоту пытался делать так сказать работать по золоту да Значит, давайте посмотрим золото Наверное, кого-то это интересует вот это золото смотрите Значит, по моим прогнозам несмотря на то что мы сейчас пошли вверх по золоту так? и опять же это было падение Вы знаете но ну опять же для этого надо разбираться в этих вещах дело в том что как правило, не всегда, но как правило, если доллар идет вниз, золото идет вверх. Посмотрите, что было с золотом? Золото дошло вот 7, точнее 9 июля золото, которое летело вниз, резко начало идти вверх. С сколько 1204 оно поднялось золото до 1277. Знаете, сколько это? Это 7300 долларов, базируются на одном контракте. 7 с 9 июля. Значит, сколько сейчас? Это все продолжалось до 1 августа. Потом она стала идти вниз. Да? Если два контракта, понятно, в два раза больше. Знаем мы это? Ну, технически да. Заработаем мы столько или нет? Теоретически да. Практически можно. Но опять же, очень тяжело, скажем, купить вот здесь и видеть, когда оно летит вниз. Я считаю, что оно будет идти вниз и без э, сомнения для меня оно будет здесь. Значит, разница между тем, где мы сейчас и где мы собираемся быть, 1000 долларов. Вот здесь находится. 1000 долларов. Вот, базируется на одном контракте. Да? Но, понимаете, чтобы иметь и сказать это процентов так, мы должны быть, это опять же, технические вещи, мы должны быть ниже вот этой точки. Пока нет. То есть мы можем идти, тем не менее, вверх. Потому что у нас тренд, это называется, вверх. Эти все вещи надо понимать, понимаете? Поэтому для тех людей, которые не могут участвовать в этом в течение дня, они элементарно могут быть то, что называется инвесторами ну инвесторами в понимании трейдинга или так называемая position, они взяли позицию и стоят независимо от вот этих вот перепадов этих свинков то может кто хочет да здесь гораздо больше возможностей, потому что если мы такие идем вниз тогда мы можем вот на вот этих свинках зад вперед мы можем получать каждый раз бенефиты Дорогие друзья, наверное, наверное, мы на этом должны закончить. Я прошу прощения, что так долго на этом останавливался, но есть вопросы, их надо освещать, эти вопросы, потому что складывается, возможно, какое-то ложное представление. Вот то, что мы говорим, скажем, с Андреем Бухариным там, или с кем-то еще, то речь идет о том, что это должно быть не однобокое развитие а очень сложно скажем понять такую вещь и мне все время спрашивают три единства вмешать все в одну кучу для меня это не одна куча для меня это три единства это целость, целостность body mind spirit на английском языке на русском языке тело дух душа тело ум душа как угодно значит если мы духовные люди продвигаемся на пути духовности к примеру да то мы должны двигаться начиная с этого физического материального тела то есть мы должны как бы более-менее выглядеть верно а, то есть мы должны быть материально как-то обеспечены верно и мы должны быть здоровы но это нормально верно но тут наступает разрыв потому что сейчас спрашивает, какое имеет отношение бирже вы занимаетесь майкл духовностью, и вы говорите о бирже то есть для людей это Полностью противоречит. Нету здесь никакого противоречия. Каждый человек волен выбирать свою профессию. Для кого-то э, бизнесом заниматься это не профессия, это дураковаляние. Так нас почему-то научили. Капитализм это дико плохо. Но я живу 26 лет здесь и там прожил. Много лет, гораздо больше, чем 26. Но я-то разбираюсь в этих вещах. Я же был и там, и там. Я могу доказать, это элементарно, я имею образование, я могу доказать. Не так, как нас учат, к сожалению, не тому нас учили. Везде есть нюансы. Но, короче говоря, для меня это органично. То есть сосуд, в котором находится наша душа или вода, он должен быть без дырок, иначе вытечет все. Взять грязный сосуд в руки тоже как-то не очень приятно, верно? То есть как-то он должен быть более-менее... Соответствовать своему предназначению, только и всего. Как к этому относиться? Дело каждого человека. Избрать себе профессию, предназначение. Да мне спрашивают постоянно: а каково мое предназначение? Вот вчера у нас было там пятилетие не центра, а офиса. И четыре, почти 4 часа, скажем, я там был в эфире, кто-то помогал. Ну, потом пару человек мы анализировали вместе с Еленой Порецкой молодец. Кстати, Елена, вот, с точки зрения предназначения, это же очень сложно. Но никто же этого не хочет делать, все как бы хотят, чтобы мы дали готовые рецепты, все. Ну где, конечно, надо знать, что будет зимой. -то. Неплохо знать, да? Вот на телефонах сейчас все прогнозы ехать, но это не значит, что они все на 100% исполняются. Просто надо уметь пользоваться этими всеми вещами если мы умеем пользоваться, если мы понимаем наше предназначение, наше вот это вот материальное, энергетическое и духовное тело, из которых мы состоим при единой, да, то тогда нам будет просто легче и проще. Вот. С этой целью создан этот центр. С этой целью приглашаются люди, которые приходят и которые помогают дать информацию. И э, здесь... Нету шарлатана, вообще-то говоря, ну, какие-то нюансы, кому-то я не нравлюсь, это же понятно, это нормально. Вот. А кому-то не нравится, кто-то еще нету у нас, мы ж не Всевышний, которого надо любить без оглядки, так скажем, да? И, и то еще вопрос, не все это делают. Поэтому масса всяких нюансов, но как минимум, мы пытаемся ну, вот, что-то рассказать объяснить. Спасибо, дорогие друзья. Я рад, что большая часть людей, которые пришли, вообще-то говоря, на Андрея Букарина, остались со мной. И не потому, что я кого-то хочу научиться, хотя могу. А с другой стороны, просто эта информация и анализ ситуации, в которой я, я не про трейдинг сейчас говорю, просто из, из образования... Неплохое, скажем, в бывшем Советском Союзе образование здесь, в Соединенных Штатах, образование, которое я имею там на Востоке, дает возможность анализировать и о чем-то говорить, того, чего может быть непонятно. Легко рассуждать а, о том и давать советы больным людям, к примеру, да, если у нас все хорошо, мы здоровы, вот, легко давать, ну, а если мы заболели, что мы будем делать тогда? Слушать советы тех, у которых все хорошо, верно? Так, давайте не болеть. Знаете, есть поговорка Последнее, что я скажу. А, а, это две части из этой, я уже говорил об этом, ну, может, кто-то не знает. Две части всем известны. Дурак учится на чужих ошибках. Причем, такое впечатление, что у нас все дураки. Ну, это, наверное, калиюга, юга потому что все почему-то учатся на своих ошибках. Да? Умные Учится на чужих ошибках. А вот третья часть есть, о которой немногие знают. А третья часть говорит вот о чем. А мудрецы их не делают. Вообще. Кто такие мудрецы? А мудрецы, еще раз, очень условно... Да, дорогие друзья, спасибо, что вы... я пытаюсь это объяснить, так как я, скажем, ученик, который хотел бы слышать, как мне это объясняют. Вот я так сделал, когда поехал в Индию. Я стал в положении ученика и попытался убрать все, весь гаджет, который у каждого из нас есть в голове. И он понятен да? а, нам, никому другому, кроме нас, он понятен. Но ведь другому не понятен. Так мы реагируем. Так вот мудрецы это люди, которые ну чего-то уже умеют делать. Они а больше понимают, это астрологи, это психологи, это, возможно, ясновидящие. Я имею в виду правильный, правильный, хороших. Я сейчас не говорю о низковибрационных, скажем, энергии Я сейчас не говорю о людях, которые хотят что-то получить за счет чего-то, кого-то. Но работа на есть работа, собственно говоря, ничего нет плохого ничего нет дурного. Работа должна оцениваться и нормально. Я всегда провожу очень интересную аналогию с моей точки зрения. А вот будет ли она понятно мне было бы интересно послушать вот смотрите видите, это было предпоследнее последнее. А, вот есть учитель, верно? А, учитель, он по идее должен, я беру просто гипотетическую и такую ин, вот информацию, которая просто идеальная информация то есть он, учитель должен отдавать что он отдает он отдает свои знания верно он учитель он их заслужил получившие эти знания и он должен их отдавать что происходит у нас В большинстве к сожалению случаев но ну, это последствия калиюги значит учитель ориентируются на аудиторию как она будет реагировать эта аудитория сколько она будет ему платить и да? Сколько будет людей присутствовать в этой аудитории? Как будет восприниматься эта информация, которую он дает? Ему хочется, чтобы его хвалили. Что такое? Это эго. Да? Называется оно ложным эго, ложным эго. Есть несколько разновидностей. Сейчас не об этом. Вот. Но тем не менее, мы берем идеальную ситуацию. Да? И человек не обращает внимания вот, на вторую часть. И он отдает. Значит, смотрите, вселенский закон, и мы это знаем. Верно? Вселенский закон гласит следующее. Только отдавая, мы получаем. Других вариантов нет. Понимаете? Мы получим, если мы будем отдавать любовь Всевышнему, мы ее получим. Но только это должно быть искренне, и она должна быть безоглядна. Вот как мама к своему ребенку. Это пример. Единственный пример в нашем материальном мире, в нашем обществе единственный пример, как мама будет относиться к своему ребенку. Но я не беру там каких-то больных людей и так далее. Вот, То есть он будет всегда для мамы этот ребенок, каким бы он ни был, хоть преступником, он будет ее ребенком, верно? Но это только единственный вариант. Других, к сожалению, мало вариантов. Вот, он должен отдавать, да? Когда он отдает, он получает. Теперь берем самый сложный, сложный вариант. Мы берем противоположную сторону тех людей, которые хотят получать. Да? Друзья, я не имею в виду, скажем, вас, я просто теоретически это все рассуждаю, вы должны это понимать. Нас не проснул, как говорится здесь, у нас в Америке. Короче говоря, что, делают, что делаем мы, которые желающие получать знания? Что нам надо сделать? Нам надо отдать, верно? Мы не можем получить. Неправильно это будет? Как мы можем получить? Расскажите, не отдавая. Значит, мы нарушаем категорически вселенский закон. Мы получаем вначале, потом будем отдавать. Это неправильно. А то еще и не будем отдавать. Верно? А вот халява. Есть такая, скажем так, национальная черта у всех. А, вот. А, так вот, как? Вот здесь, вот самое главное, вот здесь самый главный разрыв. Между законами. Есть притча. Я об этом рассказывал, когда очень известный гуру ну, в давние времена рассказывал. Ну, просто рассказывал, к нему приходили люди от, отовсюду. Ну, на востоке дело происходило. И он настолько интересно все это рассказывал. И люди просто-просто были в диком восторге. Им дико это все нравилось. А, и они кланялись, благословляли, там давали там, ну я не знаю там, Раньше браманы, браманы, они работали за кровь и за еду, там, деньги там никому не нужны были. То есть зачем они? Мы на машинах как бы не ездили в лесах, да. А, и вот как-то пришел к нему ученик и говорит, гуру махарадж а давайте мы поедем с вами куда-то, ну так в большие города, пускай люди знают. Не потому что там известность, а потому что, ну, немногие могут приехать. Немногие знают вас, а мы поедем и там будем это делать. Он говорит, ну, давай, только кто будет организовывать? Он говорит, я буду организовывать. Он говорит, ну, здорово. Хорошо, поехали. И вот они поехали. И вот они едут с города в город. И везде, ну, как сейчас говорят, аншлаг. То есть... Люди просто, просто, ну, чуть на руках его не носят. И все происходит здорово, замечательно. И вот они приезжают в какой-то маленький городок, точно такой же. Знаете, в Индии там эти, там нету разделения. Вот и едешь, едешь, едешь, уже города меняются одни за одним. Там настолько все, как бы, одна куча. Кстати, индусов говорят больше, чем китайцев. Просто их никто не посчитал. У них паспортов нету просто, и все. Переписи населения нету. Они там, в там в пещерах сидят, поэтому их больше, чем китайцев на самом деле. Так вот, и города эти, вот я ехал там, там, там жизнь на кипит, и ночью там все работает. Короче говоря, приехали не в город, и вот, ну там, не знаю, помещение, где лекция там должна проходить, и никто не приходит назначенное время. Входит этот Гуру махарадж смотрит, никого нет. Один его ученик, он говорит, так, а что будем делать? Ученик спрашивает, тот говорит, ну, а почему, он говорит, не знаю. Он говорит, ну, хорошо, лекцию будем проводить. Он говорит, как лекцию? Никого же нет, он говорит, как нет. Стены есть, ты есть, садись, я сейчас буду читать. То есть человек должен, ну, условно, будешь понимаете он должен выполнять свою задачу, его задача объяснять он лектор, его задача давать знания. А, то есть, смысл какой? Вот, пришло два человека. Я же проводил эксперименты. Ты за двух человек приедешь нам делать там, йогу, допустим? Не, не приеду. Почему? 15 долларов, ну что я получу? Там еще вам надо, допустим, за рент и так далее. Я на бензин больше потрачу и время не поеду. Ну, как бы... А почему? а почему мало людей? А потому что как бы хотели бы получить, ну, как бы дорого может быть кому-то, и так далее. Короче, смысл, видите, какой сегодня. Поэтому в идеале должно быть вот таким образом. И нам надо для этого знать свое предназначение, для того, чтобы функционировать именно там, где надо. Не всем надо заниматься биржей, не всем надо быть астрологами. Но такая возможность есть. И астрологию, и Таро. И какие-то другие вещи, которые мы делаем здесь, надо знать. Потому что есть ситуации. Ну, даже я когда-нибудь возьму и сделаю, поскольку мне, так сказать, надоело, когда где-то кто-то какие-то условия ставит, где-то такие все крутые. Что-то не буду я. Ну, не надо, хорошо, я сам это сделаю. Ну, может, не в такой степени, но зато это будет понятно и наглядно, кстати. Ну, вот таким образом. Спасибо всем большое, всех благ благосостояние и главное вот был вопрос не подписывайте документы сегодня друзья это не очень хорошо потому что подписание документов это какое-то новое сегодня этого делать не стоит выждите пару дней но имейте ввиду 14 примерно августа по моему 14 у меня нет сейчас моей программ под рукой а меркурий идет он становится ретроградным и это будет потерянная коммуникации примерно по моему до 4 5 сентября вот в этот период времени тоже иметь это в виду Это достаточно сложный период времени и тоже не надо ничего нового в период меркурия ретроградного рекомендуется завершать свои все дела и не начинать новые но пока еще у нас есть короче говоря время Правда, еще раз, 21 августа, и вот этот период между двумя затмениями достаточно сложный период. Тем более, что мы находимся, я, правда, залажен не на свою территорию, но тем не менее, имейте в виду, сочетание Марса, сочетание Солнца в знаке Льва, это все Марс, воинственная планета, Солнце, горячая планета, Лев, это, сами понимаете, хищник, а вот это все очень и очень как бы опасно вместе если в комбинации со всеми надо воздержаться от каких-то ну каких-то серьезных вещей вот. А Про вот про меркурия рассказал что такое ретроградный Меркурий. он не движется обратно он движется вместе с нами вперед только у нас такое впечатление о том что он от нас остается поэтому кажется что он идет в обратную сторону вот я уже объяснял кстати мало где-то таких объяснений я я не встречал кстати объяснение о чем идет речь ну все на сей раз уже точно все спасибо повторяю за то что вы внимательно это все как бы слушали кому интересно будет оставьте свой комментарий я с удовольствием ознакомлюсь потому что обратная связь нужна просто дело в том что сегодня я должен был выступать на радио чикаго по поводу финансов куда меня приглашают но отменили мою программу у них видите ли Появился клиент, клиент, появился, который платит бабки за это дело. Видите, как? Сегодня наш, вот, все мотивировано. Вот эта информация, которая очень важная, ну, как, кому на сто лет надо? Она же не рейтинговая информация. Точнее, рейтинговая, но как бы ну послушали и послушали. А вот человек заплатил деньги за эфирное время. Ну, бизнес у нас в мире был на первом месте. Спасибо, всего доброго, до свидания, до новых встреч, встретимся не завтра, встретимся в среду, пока нету этих программ у нас на ютюбе, но я их вот в ближайшее время выставлю, потому что вторым человеком будет 19. в 19 часов будет Эльза Хопотниковская, Гранд Мастер Дорогие друзья, это будет очень интересно, редкий случай, она очень востребованная, очень занятой человек, так что встретимся в среду. Всего, пока.